Сейчас, В общем, опять занесло меня в двухэтажный поезд, теперь я на втором этаже, и полки были только верхние. И вот то, о чем я рассказывал. Для головы, блин, места нету совсем. Здесь вот такое... поезд через 5 минут. такой угол, что если ночью вдруг приподнять голову, то как раз заработаешь шишку. Так что будьте аккуратны когда едете в двухэтажном вагоне. Ну вот и поспал. Ой, так вот, не видно. Ну вот и поспал я на втором ярусе второго этажа и переживал, что будет очень удобно из за этого вот скоса. Но сделан он конструктор молодцы, сделали его по радиусу, поэтому приподнимать голову нормально, ты не ударяешься. Если только не лежишь под самую-самую крышу. Поднять можно, но сесть, сесть, блин, на втором ярусе нельзя. И вещи сложить здесь некуда. Вот разделся, и куда здесь сложить вещи? Некуда. Некуда сложить вещи. Ну, как-то вот на крючки повесить. Вот так. А вообще, второй раз ехать в этом поезде уже приятнее, привычнее. Начинаешь не замечать эти маленькие мелочи. Так что катайтесь поездами РЖД. А наши не